Слышит мне Жаждущую землю, слышу я внутри, стук сердца не верю, что прольется поздний дождь, и напоит жаждущую снемлю, слышу я внутри, стук сердца небес Я верю, что прольется поздний дождь, и напоет жаждущую довезть. Субтитры I'm